Вот, ребят, сегодня приехал в АЛ Спорт настраивать опль Фронтеру Ребята, сделали, как бы перевели. Здесь стоял Bosch 154. Поставили январь. Тут все под капотом. Это пока временно все установлено. Блок управления сюда. Адаптер, соответственно, мы тут через дырку прокинули. Вот разъем диагностический. Движок здесь C24NE. Это 2.4 8-клапанный. Самый такой, ну, старый. Я даже не знаю, какого года машина по определению, потому что она какая очень древняя. Вот даже вот такая есть штука. Мы удивлены были, что это за струбцина сзади мотора. Как я понял, что это для... Либо шпильку сломала вот здесь вот, на крайнем э, креплении коллектора, либо еще что-то и заменили вот таким макаром, сделали, прижали коллектор. Ну, в принципе, тут ничего такого хитрого нету. Обычный атмосферный мотор, старый этот бошеский расходомер, там потроха все выкинуты, чтобы не мешал. Переведено на дат, соответственно, даты и э, температура воздуха. Все остальное тут как бы, в принципе, родное, только форсунки по 107 стоят или какие-то там по-моему 107 да как я помню диман ставил Ну они же и прописано тех проблем нету. регулятор здесь стоит холостого хода на переходнике э, потому что здесь стоял изначально моментный и решили заменить все-таки на нормальный регулятор который штатный но машинка такая подуставшая в принципе ну, сейчас потихонечку поедем кататься Да, еще проблема в том, что не греется почему-то Здесь принудительный как бы вентилятор постоянный И судя по всему, что вставки термостата вообще нету Она отсутствует, поэтому у нас сейчас больше 64 Пока стоит в автомобиле, ничего не гну. то есть мотор не подогреть Так что поедем покатаемся на нем да, у мотора пробег э, чуть ли не 300 тысяч, поэтому он все-таки поджирает масло, и дымит немного, но, но работает в общем-то. По крайней мере проблем нет. Ну что то чё, я, я, я готов, а ну-ка Да, ну сейчас -то поедем тогда. Э, а я не знаю где. Сейчас поедем покатаемся так что ну так и не греется Димон нифига не греется. Нет. Ну, значит надо будет с разбираться я думаю что там ставки просто нету вообще по возможно, определению возможно. Там она... И она она же здесь и есть ну, вот этот да да да вот здесь откручивается вот он планец Четыре болта, 4 болта и все, все да. и вставочка да. потому что ну реально он холодный именно. какой-то вообще непонятного да, кстати, детальки приезжайте, покупайте В Sport И ремонтироваться тоже Хорошая реклама Да, а что, нормально Ну, в общем, покатаемся, сейчас проверим все И сниму я еще на ходу Ну вот, ребят Уже на ходу все Мы уже по каду едем Проехали, в принципе, уже Достаточно километров Вроде на данный момент На дампе находимся Финском заливе, уже к Кронштадту подъезжаем практически. далее, грубо говоря, просраться мотору, потому что в выхлопной системе было полно бензина и масла с предыдущего там. также получилось, как у тебя вообще заполнилось-то все это? Потому что все это, я пошло из двигла. Масло и бензин ушло, да, там буксировали автомобиль, он не заведенный, но просто. Ведет, да, да, да, да, да, с включенным, соответственно, там начало лупить, накидало это все через кольца, через все выхлоп, причем натекло очень много, и сейчас мы вот по городу ездили, ну там ребята уже снимали, в принципе, сливали оттуда все это. Вам сколько, кстати, рыбаков-то да, говорили? Да, вот рыбаков очень много. Да. А, снимали, сливали, соответственно, но все равно это там минвато все вот это прогорает. Мы ехали за нами там клубы дыма, но на данный момент все уже как бы чистенько стало, то есть никаких проблем нету. Да, напоминаю, мотор здесь C24NE стоит, это восьмиклапанный 2.4, низкооборотистый. У него ход 86, а диаметр поршня если в ней не изменяет память, там по-моему вообще какой-то космический 95 миллиметров, то есть такая блюдца там гигантская, можно сказать а, ну и Мотор уже практически у тебя сколько там? 300 тысяч там, да, как Дима говорит? Да, да, да, да. Около 300, наверное. Там машина 93 -го года выпуска, соответственно, прошла она достаточно много. Хозяев свинило много. То есть по ПТС-ке, чем я полностью, одна птс заполнена. даже вы выписали уже как, вторую птс соответственно. Значит, 93 -го года года тоже прошло, сколько 20 лет Ну да, Дофига. Да, вот я смотрю. 288 тысяч, 800 с чем-то там, ну короче, 200, под 000, да, по 300 тысяч, при том, что я думаю, что этот мотор никто ничего не делал вообще. Ну может что-то вскрывали но ну, я думаю, это самый предыдущий хозяин у нас вот эта капиталка была неизвестна. Ну я думаю, что это не капиталка была, что-нибудь как обычно там колечки сменили. Если это, если вообще что-то делалось, скорее всего я думаю, что ничего не делалось но в принципе моторы эти очень живущие они как бы уходят ну, очень долго он же низкооборотистый здесь крутить ничего не надо фронтера все-таки это э, рамный автомобиль он тяжелый полный привод у него ну, моторчик тут именно низкооборотистый как обычно Ставить, крутить его в обороты какие-то не, не, не нужно. Мы максимум его тут, может быть, раскручивали в 5000, но это тоже не надо, потому что там спад момента дикий идет. У него где-то рабочий диапазон, это, это там 2500-3500 оборотов. Но по смеси, по всему, вроде все как бы нормально у нас идет. Проблем я вообще никаких не замечаю. По идее расход должен, я сделал смесь, опять же, такую, чтобы на перегонах там нормально... Не жрала сильно бензин потому что э, все-таки здесь резина как бы она боевая уже колеса диаметр большой плюс они площадь большая ну и отсюда и расход тоже не маленький поэтому нас здесь вот сейчас в колеях постоянно кидают э, на скорости ну и разгоняли наверное не знаю сколько мы там ехали 130 3, 5, ну где-то уже 140 где-то 140 по это на, на самом деле немножко например, прибавляет то есть, это 145 по спидометру, другие, я думаю, 135, это соответственно, в реале. Ну, нормально, для этого автомобиля больше, в принципе, и не надо ну, он, э, Да, он самый сельский автомобиль, как бы, не предназначен для ограждения пух. Да. Раз, с большой скоростью. Тем более, колеса стоят здесь именно грязевые. Да. Прикрой немножко, да. потому что что-то дуть стало уже, бран. Это... Да потом закроем, пусть приоткрыто так. Ну и ребята потом еще доделают автомобиль. Тут еще есть что делать. Да, да, да. Так что... Как бы уже, как бы, это самое. В ездить можно. Два года он стоял на приколе. Без движения. Вот, зарос, конечно, всякой гадостью. Но, соответственно, теперь едет. Ну да, сейчас, по крайней мере, расконсервировали, но, ну, гру грубо говоря, оживили его. Потому что предыдущий блок управления, там Bosch стоял, я не знаю, что с ним там, но что-то произошло, да, у вас же. Ну, да, потому что, соответственно, у меня после того, как я из грязи выдернул бытовую газель, у меня сразу перешло на два цилиндра, то есть как бы, самое поехало мозги все. И, соответственно, как вы потом как сказали, форсунки одновременно работали все. Ну понятно, то есть э, здесь э, вообще изначально стоял э, Bosch 1.5.4 Они по сути, э, январь 5.1 это аналог 1.5.4 Bosch Но там у них несколько модификаций есть, там со встроенными коммутаторами бывает, ключами управления катушки э, И э, с моментом, либо э, с э, шаговым РХХ ну, здесь стоял момент, естественно, потому что машина старая, переставили, поставили сюда шагу, и как от января, то есть, ну, переделок тут особо таких никаких не надо, там, то есть, шкиф самое основное 60 на 2, и на 20 зуб он смотрит, как положено. Это у нас, как бы, на Жигулях, там, на, ну, на ВАЗе гибрид, там, GM и Bosch был, сейчас он уже, по-моему, стал в Магнете Morelli уже больше. И поэтому тут как бы совместимость Между вот этим Джемом и, и январем прямо идеальная ничего такого Глобальных каких-то переделок Не надо производить Ну, сейчас еще покатаемся Я думаю, что еще сниму Может быть по пути, либо уже в боксах вот. В принципе, мы уже по каду покатались Теперь возвращаемся обратно В спорт К ребятам набережные нивы Тут, в принципе не так плотно сегодня выходной суббота ну хотя народу дофига перед этими еще коронавирусными этими неделями все куда-то сразу сорвались резко но пока то в принципе все нормально по городу тоже тяга нормальная практически ну без претензий каких-то, то есть мотор нормальный, отлично работает, дыма практически у нас нет, то есть только останавливаемся совсем, походу он начинает просто обгорать и подниматься наверх все это дело, дымовой завесой ну и расход по идее должен был упасть единственное, да, только вот термостат конечно надо проверять потому что его походу вставки там как таковой и нету ну, расход на кризис и скорость вполне нормальный, приемлемый На полный газ, соответственно, да, жировая машинка Но ну, она так и должна была, в принципе, делать Ну да, но сейчас у нас, опять же, подъедает еще, может Ну, не подъедает, а у нас более богатые смеси Только потому, по той причине, что холодный мотор у нас 58 градусов Когда, я думаю, 90 будет, там, ну, рабочая нормальная температура То еще снизится но сейчас на данный момент мы ничего сделать не можем, мы ездим, как оно есть. Если что, потом уже подкорректируем, но я не думаю, что там придется. Тут, в принципе, коррекции все нормально работают. Погодка тоже неплохая, в принципе. но про прохладно, конечно, на ветерок такой прохладненький, но на солнышке стоишь тепло. Но все же все равно еще не весна. Будем ждать, когда потеплеет. Вот на днях было вообще прям шикарно у нас Ну не знаю, тут снимать особо мне нечего Видов тут, особенно этой камерой, не видно Это широкоугольная В принципе, сейчас приедем, открутим Ну и посмотрим, что и как там у нас под капотом Да, ну вот все выкатали Уже на блоке управления родном здесь, который стоял ну и мотор у нас намного тише стал. Потому что как он дубасил до этого, и масло фигачило, И смотри, сейчас нету с выхлопа ничего. С выхлопа нет, и мотор уже перестал подпискивать. Ну, он вообще тихо стал работать. Он прямо тихо-тихо. Для движка, который там почти 300 тысяч прошел. 289-288 мы там и такое, смотрели. Да, да, да. Ну, сейчас он еще э, прогреется, но я не знаю, тут опять же из-за термостата ни хрена у нас не нет, и обороты должны упасть, термостат, но... Термостат да. сейчас еще так, присадка, я думаю, уже почувствовали, что она... да, Присадка и нормальная, да, не, так и э, на выхлопе ничего нету там. Ну, да. То есть такого, вот. оно прогорело вроде, но так дымило мы ехали, но уже... Потом перестало совсем вообще. Машина Джеймса Бонда поначалу была, когда мы выехали ну, да. на Витебский, там просто людей сзади было не видно. Нет, ну, это, это, это нормально. Масло пекачило там литры на тысячу, даже не литр, на тысячу, там, литр на 10 километров. Ну да. Всего, там, такое ощущение было. Ну, Самое загадочное в этом автомобиле это вот эта струбцина. Вот этого. вот про нее я уже говорил, для чего она здесь стоит. Ну, я понял, для чего он Но струбцина вообще Выход, конечно, инженерный был Прям вообще лютая тема Мы сделаем свою струбцину для этого мотора Да, да, да Потому да. что нам было перекручивать Да, пыль. да, именно так и было Ну да, и получается, что у нас сейчас Термостат нифига не работает вот, Практически, вот, я держу рукой Вообще, еле тепло причем, я так понимаю, это струбцина с крошком ну, Да. Ну это, это, да, нервное решение. Что там делать, я не знаю. Не, я, я примерно понимаю, что там делалось. Как так это, что, что вот, автомобиль, вот, в принципе, у нас готов. Сейчас я только заберу лямду свою, все остальное. И с выхлопа у нас ничего не дубасит. Да, вот чистенький, нормальный. Мобиль, конечно, такой уставший Но походит еще Так что В принципе, настроили все Ребята доделают И посмотрим, что получится Так что Не забывайте, опять же Ходить по ссылкам под видео Ну, соответственно, подписываться Колокольчик Ну и все остальное Давить Так что, в общем, всем пока и до новых встреч